здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 1 по 7 марта поздравляю всех с началом весны желаю всем прекрасного настроения любви здоровья а также свободы в тех смыслах в которых вы ее себе представляете Начало недели может быть сложным и напряженным. Запланированные дела не удается выполнить срок. Конфликты и разногласия могут подпортить впечатление от первой половины недели. До четверга желательно соблюдать сдержанность и осторожность. Не торопиться что-то начинать. Вносить изменения в свой внешний вид, имидж. Но с 4 марта ситуация значительно улучшится. Марс, планета активности, инициативы, физической силы. Входит знак Близнецы на ближайшие два месяца. Многие смогут осознать, что полностью вошли в привычный рабочий ритм. Начинается период активной деятельности. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы с блеском и вдохновением начать новое дело или продолжить ранее начатые проекты. 1 марта, понедельник. Убывающая Луна в весах, в гармоничных аспектах с планетами в водолеи. Люди становятся более чувствительны к тому, как к ним относятся и что о них говорят люди. Многие настроены по отношению к другим дружелюбно и ждут того же от них. Сегодня многие становятся более любезными и отзывчивыми. Проявляют заботу друг о друге. Стараются вникать в дела партнера. Случайная встреча может иметь далеко идущие перспективы. Сегодня партнеры, живущие в свободном браке, могут принять решение узаконить свои отношения. То же касается и разводов. Если отношения себя исчерпали, то сегодня или в ближайшие дни их можно легко закончить. Настроенность на сотрудничество и понимание интересов партнеров и коллег способствуют эффективному взаимовыгодному партнерству. Хороший день для взаимоотношений с иностранцами, для переговоров со спонсорами и влиятельными людьми. Могут открыться благоприятные перспективы. появиться шансы, которые важно разглядеть и не упустить. Улучшается ситуация в финансовой сфере. Возможны долгожданные поступления. Благотворительность, также религиозные и культурные мероприятия. Внимание к людям, требующим помощи и защиты в дальнейшем может принести пользу. Сегодня можно успешно решить издательские вопросы, получить результат от рекламы. 2 марта, вторник, убывающая луна в весах, период луны без курса, 16 16:09 до 22:38 по киевскому времени. Все важные дела постарайтесь сделать до 4 часов дня, не откладывайте на вечер. Но если необходимо что-то завершить, например, уволиться, навсегда уехать или поставить точку во взаимоотношениях, то вечер для этого идеально подходит. Сегодня можно удачно решить дела, которые зависят от настроения, доброй воли или полномочий другого человека. Подходит для оформления и заверения официальных бумаг. Например, доверенностей. Быстро подписываются документы, подаются заявления в ЗАГС и судебные инстанции. Хорошо советоваться с адвокатами и получать разного рода консультации. Официальные встречи и презентации также обещают быть успешными. Если спланировать это до начала периода холостой луны. Сегодня люди гораздо охотнее выполняют общественные поручения и более открыты, чем в другое время. Многие податливы на рекламу, акции. Деньги легко тратятся на приобретение чего-либо разрекламированного. Вечером желательно уделить внимание повседневным домашним заботам, стирке, проветриванию и влажной уборке квартиры. На семейных и любовных отношениях благотворно скажутся совместные интеллектуальные занятия, игры, а также прогулки и оздоровительные мероприятия. Закупайте продукты, заготавливайте впрок, хороший день для принятия гостей или похода в гости. Не пренебрегайте советом старшей родственницы. Наверняка полученные в этот день советы вам пригодятся в будущем. 3 марта. Среда. Убывающая луна в Скорпионе в напряжении к транзитным планетам Водолея и оппозиции с Ураном. Это эмоционально сложный день. Может навалиться множество безотлагательных дел, связанных с семейным бюджетом, алиментами, страховками, налогами, которые потребуют много душевных сил. Кредиторы могут потребовать вернуть долги или наоборот, сегодня появляются деньги, например, алименты, выплата, страховой суммы банковские проценты, если нет внешних событий, то происходит погружение в свои внутренние размышления и переживания, для которых всегда найдется повод. Может появиться чувство вины, поиск путей примирения. Но с другой стороны, это подсознательное желание изменить стиль отношений с партнером или вообще поменять партнера. Проблемы, которые возможны в ближайшие 2-3 дня. Во многом зависит от того, какие планеты и астрологические дома задействованы в натальном гороскопе. На личной консультации мы можем подробно разобрать вашу ситуацию и найти способы решения. Контакты на главной странице канала и под видео. Сегодня Марс находится в последнем градусе Тельца, без аспектов, статус изгнания. День категорически не подходит для начинаний. Для решения серьезных вопросов также неудачный день. Не получаются серьезные разговоры, особенно с мужчинами. Любой деятельности сегодня сопутствуют трудности. Планы рушатся, возникают проблемы со здоровьем. Домашние хлопоты становятся нескончаемыми и утомительными. 4 марта, четверг, убывающая луна в Скорпионе, Три луны без курса с 18.09 до 0.42. Следующего дня. Марс в 5.30 утра переходит в знак Близнецы. Это переломный день по многим вопросам. Активность людей также возрастает. Все говорят, передают информацию. Даже у обычно молчевливых людей прорезается голос. Начинается подходящий период для запуска рекламы, распродаж. акций типа «Купи два, а третий в подарок». В этот день взаимоотношения с родными и близкими осложняются по ничтожным поводам и из-за пустяковых придирок, бытовых проблем. Окружающие становятся то воодушевленными и заинтересованными, то равнодушными. Выводы делаются быстро, информация особенно не анализируется. Создается хорошая основа для разного рода слухов и сплетен. Проблемы возникают из-за суеты, лишних телодвижений. Создается впечатление, что прикладывается много усилий, а видимого результата нет. Если нужно запустить какой-либо проект, успейте это сделать до 6 часов вечера. Но если есть возможность подождать, то отложите этот процесс до следующей недели. Марс в первом градусе способствует к неконструктивным действиям, поэтому требуется большой опыт и осознание ответственности, чтобы пойти верным путем. Марс первом градусе ребенок, и действия могут быть соответствующие. Интересно осваивать новое пространство, пробовать, играть, но отсутствие опыта приводит к ошибкам. 5 марта, пятница. Убывающая Луна в Стрельце. Меркурий и Юпитер соединяются в знаке Водолея. Решению многих вопросов способствует философское отношение к жизни. Сегодня подходящий день для формирования общественного мнения. Люди устремляются к тому, что несет ощущение свободы и простора. Используйте этот день для сдачи зачетов, защиты проектов, начала углубленного изучения иностранных языков. Отличный день для крещения ребенка, венчания, посещения храмов, подходящее время для общения с иностранцами, начало путешествий, вложения денег в иностранные проекты. Решаются вопросы, связанные с получением высшего образования. В политической сфере все более-менее стабилизируется, обозначаются реальные благоприятные перспективы. Смело предпринимайте действия, направленные на расширение своих денежных или деловых интересов. Проявляйте инициативу, общайтесь, договаривайтесь. Важную роль в этот день будут играть международные связи. Обилие рекламы может отвлекать от важных дел и способствовать ненужным тратам. Это хороший день для учителей, организаторов, ораторов. Организовывайте и проводите вебинары, онлайн-мероприятия или очные встречи с учителями и учениками. 6 марта, суббота. Убывающая Луна в Стрельце в напряжении с Солнцем и Нептуном. А гармоничные аспекты с Юпитером и Меркурием. Период Луны без курса с 11.44 до 4.20 утра следующего дня. Идеальный день для отдыха, домашних дел, самопознания. В этот день невозможно правильно оценить перспективы и понять важность происходящего. Люди склонны недооценивать важность ситуации. Из-за своей глупости можно многое потерять. Не стоит в этот день публиковать рекламные объявления, отвечать на них или непосредственно заниматься рекламным бизнесом. Это благоприятный день для неспешной самостоятельной работы с информацией духовного содержания. Для изучения философской религиозной литературы, общения с учителем или наставником. День не подходит для обдумывания грандиозных планов, начала долгосрочных проектов. Возможно ухудшение самочувствия. Несоответствие внешних событий ожиданиям вызывает у многих людей болезненную реакцию. Возвращаются тоска, страхи, не всегда приятные воспоминания. Возникает желание уйти от действительности в иллюзорный мир с помощью средств, меняющих сознание. 7 марта, воскресенье, убывающая луна в Козероге в статусе изгнания, в гармоничных аспектах с Ураном и Венерой. День подходит для планирования, разработки стратеги стратегических планов для серьезных разговоров с мамой и влиятельными женщинами. Луна в Козероге снижает эмоциональный тонус. Люди становятся более сдержанными и не очень склонными проявлять эмоции. В это время обостряется чувство долга, ответственности, самодисциплины. Внимание людей направлено на материальную сторону дела. Для любой деятельности характерна деловитость и лаконичность. Новое и необычное принимается с осторожностью. Больше ценится надежность и порядок. Люди склонны соблюдать субординацию правила, законы и инструкции. Дети становятся более усидчивыми и добросовестными. Можно повлиять на них, устранить возникшие проблемы во взаимоотношениях. Хорошо усваиваются точные науки и истории. Также подходит день для серьезных разговоров с, любим, с любимым человеком, прояснения отношений и определения перспектив. Даже сложные вопросы можно решить в этот день, так как применяется логический подход к делам. И результатом станет обновление взаимоотношений и их переход на новый, более качественный уровень. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Спасибо, что выбираете меня. Не забудьте про лайки и комментарии. Поделитесь этим видео, кому оно может быть полезно. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.